сегодня 8 декабря в основном у меня все не получается но кое-что получается где-то процентов 10 вот это декоративно листная бегония лист был просто огромный Я его просто порезал на куски вот буквально вот такой лист был он пришел мне по почте Я его на кусочки порезал это опилки старые-старые опилки Э, смочил все это отжал воду слил и целлофановый пакет и вот они стояли вот в таком образе э, состоянии вот это чем мне нравится бегония что она вообще в отвратительном э, в отвратительных условиях и температурный режим не соблюдался я ничего не записывал ну плохо короче вот значит э, Сейчас буду рассаживать по горшочкам. Буквально все укоренилось. Вот все, мне чем нравится бегония сейчас, на сегодня, что она неприхотливая и процентов схожая. Вот что не посадил, все взошло. Все, дало, ничего не засохло. Что практически у меня не бывает, можно сказать. Вот просто черенок воткнул, ну вот сколько корней образовалось. Где там камера. И даже на корню отростки. То есть я сейчас посажу пусть слисерат бушный, который был, он, он не будет, но отсюда пойдут росточки. Дальше. Вот я посадил, вот она прожилка, вот. И вот здесь спустила корешки. Но, так как лист длинный, он и здесь касался. И касался земли, и вот корешки. Ну, может, плохо видно, потому что уже вечереет. Вечерело пахло огурцами. Ну, поверьте мне тогда. Не знаю. Ну, вот они видно немножко дальше следующий. вот опять Это вообще чудесно значит что я сделаю вот этот вот не там палец неудобно мобильником снимать лучше камерой. ну ладно камеры нету вот вот этот лист я садил сейчас я его отрезаю и повторно вот этот вот эти два листка уже пустили Вот этот желтый что-то я его сейчас отрежу он мне не нужен тянет на себя, а смысл какой? Уж, уж корни развиваются, и лист идет. Вот один лист будет и корень. Корешки довольно такие, ну развитые. Вон какие развитые. Вот сейчас лист вот этот отрезаю, вот этот, который был первоначальный. И повторно пускаю на проращивание. А эти вообще чудо, какие он красавцы. Все хорошо все хорошо Вон, зелененькие новенькие да и повторно пускать смешно, смешно да можно бесконечно размножать Чем мне нравятся цветы что один раз взял а потом ни копейки не вкладывая получаешь посадочный материал в неограниченном количестве вот сейчас уже за 7 я тут в, в оборудованном таком помещении лампу я специально вот это вот пинафлекс что ли называется чтобы в глаза не било там довольно мощная лампа самая мощная которая на улице на ставят вот чтобы глаза не било и все тут наклон и он это вот за сегодня мало да мало вот я размножаю вот это на размножение это газание это тоже бегония мне нравится вот этот размножал то просто так поставил некогда вот этим занимаюсь сейчас буду их пока тут протапливается потому что на ночь нужно протапливать О, кстати забыл он еще одна стоит туда же вот и вот это я успел сделать вот за сегодня всего-то ничего ну, надо посчитать сколько. Это бегония вечно Тоже делил. Можно и то поделить, ну одно можно и оставить. Вот такие вот были кустики. Я и то их со старой земли из горшка вынимал. Землю помещал в воду. Прополаскивал так. Старую землю. Она убиралась. Корни оголялись, и я ее в свежую землю, в новую питательный грунт. Вот это все делал, и пусть растет.